Друзья, добрый день. С вами Татьяна Смирнова. Проверим звук, как меня слышно. По десятибальной шкале оцените, пожалуйста, насколько меня слышно. Все ли хорошо со звуком? Ага, Вижу, десяточки пошли. Отлично. Значит, мы можем сегодня с вами поговорить о прогнозе на месяц змеи по летящим звездам. Что нас ожидает, какие энергии поселятся в наши дома – и что они нам принесут, хорошее или плохое, мы сегодня с вами разберемся с этим вопросом. А, кто будет подключаться, <плес> ждать не будем, будем сразу начинать наш контент. В общем-то, у нас сегодня с вами тема прогнозирования по фэншуй, то есть по летящим звездам. А, я надеюсь, что все знакомы с этой методикой, кто у нас, пожалуйста, поставьте единички, кто у нас в нашей школе впервые и кто у нас сегодня, может быть, первый раз слушает вообще про летящие звезды и не знает, что это такое. Вот поставьте единички, кто у нас впервые на наших прогнозах, а кто уже был, поставьте двоечки, пожалуйста. Кто знаком с этой темой, поставьте двоечки. Так, двоечку Татьяна поставила, вижу. Кто-то присоединяется еще, двоечки. Ага, мне, чтобы нужно мне нужно сориентироваться, чтобы я понимала, собственно, вот аудиторию нашу, да, и как бы насколько, ну, то есть насколько подробно нужно рассказывать эту тему для новичков, для вводной части, но вижу, что новичков пока нет. И, в общем-то, все уже знакомы с этой темой, поэтому вот Велина единичку поставила. <coughs> Хорошо тогда. Я думаю, что вы э, в процессе э, рассказа как бы будет понятно, да, что это такое. Конечно, летящие звезды, мы сегодня будем с вами о них говорить, о прогнозе по, теме, по методу летящих звезд. Конечно, летящие звезды – это не те метеоры, которые летают на небе, это энергии. Господи, вот, Татьяна, конечно, надо на змею заменить, да, спасибо, что вы это заметили, я исправлю, да. Надо, конечно, конечно, сори, вроде все просматриваю и все равно какая-то ошибка закрадывается почему-то, вот, зачеркиваю, конечно, это змея, да, месяц змеи у нас будет следующий, который начнется 6 мая и будет идти до 6 июня. Это месяц змеи, месяц огненной змеи, как вы видите, да? то есть такой горячий месяц. На самом деле змея – это лето. И, в общем-то, в мае по китайскому календарю наступает сезон лета. Поэтому огонь сейчас очень уместный, такой яркий, жаркий, и, может быть, погода не поддерживает, да, вот это, но, тем не менее, наступает лето. Поэтому мы с вами об этом поговорим. И, как я уже сказала, поскольку звезды, это летящие звезды, это не те метеоры, которые падают с неба в виде звезд, да? это определенный тип энергии, и энергии приходят с неба, приходят от звезд, от большой медведицы, и поселяются в наши дома, то есть вот те помещение, где, собственно, ограничения стенами есть, да, то есть это и офисы в том числе, и мы также можем использовать этот метод для того, чтобы улучшить ситуацию на работе, и, конечно, есть разные типы энергии, есть благоприятные, неблагоприятные, и, конечно, если мы пользуемся благоприятными энергиями, а мы сегодня научимся ими пользоваться, соответственно, мы будем получать позитивные какие-то события в нашу жизнь, если мы будем находиться под воздействием неблагоприятных энергий, то, конечно, можно ожидать каких-то негативных событий. Ну, и, и если мы их ожидаем, если мы понимаем, что эти энергии могут принести негативные события в нашу жизнь, значит, мы будем от них защищаться. То есть вот такая методика, вот такой подход. Надеюсь, это понятно. Если это понятно, плюсики, пожалуйста, поставьте. Если такой подход понятен, то плюсики, пожалуйста, поставьте. Отлично отлично. Ну, значит, у нас сегодня покороче будет, собственно, с вами это мероприятие, да, то есть прогноз будет покороче, потому что я вижу, что все, в общем-то, в основном в теме, да, что это такое, поэтому опустим мы такую вводную часть, где я подробно все рассказываю, ну, в общем, подход я уже вам озвучила. Вы сегодня узнаете, что принесут месячные летящие звезды в ваш дом, какие сектора использовать для улучшения жизни, в какие направления можно или в какие нежелательно путешествовать в месяц змеи. Ну и, конечно, дадим бонус, как обычно, мы всегда даем, заканчиваем нашу встречу бонусом, чтобы вы могли использовать ну, какие-то благоприятные энергии для, для вашей пользы. И вот э, здесь картина Бориса Ламусатова «Весна-май», написанная в 1898 году. Конечно, гуйство цветения всяких и сирений, и черемуха цветет, да, и начинает распускаться листочки, все очень красиво, приятно, поэтому вот такое хорошее настроение у нас, да. Но это по западному календарю весна. Как я уже сказала, в восточном календаре, в китайском календаре, это уже наступление сезона лета. То есть 6 мая наступает лето. Ну и я надеюсь, что тоже все меня знают, тоже не буду повторять и себе рассказывать эту историю, потому что раз вы уже были с этой методикой знакомы летящих звезд, раз вы у нас уже были, значит вы со мной знакомы, потому что эту тему читаю я, прогнозы по летящим звездам занимаюсь уже китайской метафизикой очень давно, порядка 20 лет, даже больше уже 20 лет, и ну, вот, как бы сначала это было как хобби, как интерес и как желание исправить свою жизненную ситуацию, а потом это, в общем-то, переросло все уже в профессиональную вот деятельность. И я... Занимаюсь преподаванием в школе Натальи Пугачевой, и, собственно, моя тема – это Цимень и вот прогнозирование фэн-шуй, тема фэн да, ну, бацзы у нас есть кому вести, кроме меня. Есть очень хорошие специалисты. Соответственно, начнем мы, как всегда, традиционно с темы путешествий, потому что лето – это путешествие. Он и был в апреле. Да, конечно, потому что все сохраняется. Вот здесь вот у нас сохраняется этот слайд, и направления все те же сохраняются на месяц май. И благоприятные направления все остальные, кроме юго-востока и северо-запада. То есть в мае точно так же по линии юго-востока и северо-запад путешествовать не рекомендуется. Вот, и ну как бы надо это учитывать, да? Про дракона. Ну, дракон-то был в апреле, да. Ну, давайте мы забудем уже про дракона. Я уже исправила, да, то есть слайд первый. Я уже сказала, что там ошибка. Сейчас мы говорим про месяц змеи. И... Касаемые путешествий, еще раз повторюсь, что по линии Юго-Восток и Северо-Запад не рекомендуется путешествовать, потому что у нас на Северо-Западе весь год будет неблагоприятная такая энергия непозитивная, поэтому вот по этой, по этой прямой, по этой линии, по этим направлениям не рекомендуется путешествовать, то есть воздержитесь. Юго-Восток, конечно, это интересное направление, сейчас вот оно открыто уже, но... Северо-запад тоже неплохо. Ну, с точки от, я беру за точку отсчета Россию, Москву. И для нас вот немножко такие направления интересные, но в данном случае в этом году лучше воздержаться. Если из Питера в Москву слетать на пару часов, то это уже плохо? Да. Да, то есть даже на пару часов это не очень хорошо, потому что, во-первых, это далеко, тем более, что это на самолете, очень быстро вы будете активизировать вот эту неблагоприятную энергию. Поэтому лучше воздержаться от путешествий в этих направлениях. Вот, Конечно, если вы полетите туда, например, на, на, в Москву, это направление Юго-Востока, и не будете возвращаться уже в Питер, например, только в следующем году вы вернетесь, то есть, например, какая-то длительная командировка у вас, или вы едете вы просто жить, да, потом уже когда-то будете в Питер, то да, это можно делать. Но, в общем-то, живу на юго-востоке, работаю на северо-западе, беда. Надежда, да, это не очень хорошо, вот, поэтому, если вы будете каждый день это все, ну, то есть, либо часто активизировать, то, как бы, это не очень действительно хорошо. Но если вы на работу ходите каждый, каждый день, да, вот в этом направлении, то есть вы живете на юго-востоке, например, вашего района, да, и ходите на северо-запад на работу, но тут надо посмотреть, насколько там, как вы, как вы в общем-то, к этой пятерке, к этой летящей звезде 5, которая неблагоприятно является, как вы, в общем-то, на нее реагируете. Вот, Если нужно туда-сюда, то, значит, лучше сломать маршрут, да, лучше каким-то образом его... Может быть, это дольше и дороже будет, а пятерка любит тратить деньги. Вот. И поэтому лишние траты появятся, и лишнее время нужно на это. То есть дополнительное время закладывать. Но лучше, конечно, сломать. Нужно вот это, ну, само направление, чтобы вы не попадали вот в это направление, юго-восток и северо-запад. Вот. Поэтому и примите это к сведению, да и, соответственно, то же самое, когда вы планируете отпуск, тоже посмотрите, может быть, лучше сместиться немножко как-то в сторону, да, то есть, чтобы не попадать в эти направления. Ну, надеюсь, здесь все понятно, да, то есть, с отпуском разобрались. Поставьте плюсики, если все понятно. Поставьте плюсики, если все понятно. Угу. Отлично. Отлично. И теперь давайте поговорим про ремонты, потому что ремонт – это тоже очень серьезная активизация в доме, и, конечно, нужно очень внимательно относиться к моменту начала ремонта, ну и самое главное тут, вот мы говорим про фэншуй, есть сектора, которые не стоит трогать, вообще не стоит в этом месяце в мае в месяц змеи делать в этих секторах ремонты какие-то. Под ремонтом подразумевается, что вы, например, отбиваете плитку, потом ее заново кладете, да, то есть или меняете окна, двери, или там, не знаю, полы, ну, в общем, что-то такое, что касается травмирования стен, назову это так, да. И если вы просто планируете, например, переклеить обои, то, собственно, со стенами ничего вы не делаете, там не колотите по ним, проводку не кладете, розетки не переносите, то это не будет считаться ремонтом. Собственно, вот можете спокойно этим заниматься. То есть поклеили стены и обоями и все. А если вот вы планируете то, что вот я сейчас назвала списком, да, то есть вот такие дела, или, например, вы хотите просто полку прибить, например, да, то есть это как бы не ремонт, но это все равно травмирование стен то есть вы гвозди туда забиваете, или дюбеля туда забиваете, или, в общем-то, вы как-то используете, тем более, какие-то инструменты вибрирующие, это все будет считаться ремонтом. Поэтому тоже обратите внимание вот на перечень вот этих секторов на слайде и не прибивайте полки, если у вас вот эту полку, вот эту полку нужно повесить именно в этих секторах и лучше перенести это на следующий месяц. Вот такие вот работы. И переезды, то же тоже самое, да, то есть если тыл дома, ваш тыл ну, дома, в который вы переезжаете на э, вот эти сектора э, направлен, то тоже ремонт, э, переезд, не переезжаем в эти дома, да, то есть отложите этот ремонт, отложите этот ремонт и переезд в эти дома тоже на следующий месяц. В общем-то, нужно здесь очень аккуратно подходить к этому вопросу. Есть, конечно, даты, которые позволяют это делать, но здесь нужно просто вот тогда уже знать эти даты, да? то есть подбирать нужно время для переезда, в общем чтобы мы безболезненно, скажем так, могли переехать в эти дома. Потому что если тыл дома, повторюсь, тыл дома попадает вот в эти, в эти направления, которые здесь на слайде, это значит, что дом болеет, а в больной дом, если вы переедете, то, соответственно, он будет передавать энергию неблагоприятную для вас, для жильцов. И как бы ничего тут особенно ожидать хорошего, благоприятного для себя в жизни не, ну, не, не стоит, да, как бы не рассчитывая на это. Поэтому переезд – дело серьезное, нужно к нему готовиться заранее и учитывать вот эти вот факторы. Да? То есть много, много вот этих вот факторов очень серьезных. Надеюсь, это тоже понятно. Поставьте десяточки, пожалуйста, в чат, если это понятно. Вот список дан, да, то есть в эти дома тылом, которые находятся тылом в этом направлении, мы не переезжаем и, соответственно, ремонты в этих секторах тоже не делаем. Ну, чтобы вам больше по картинке было понятнее, да, то есть перечень – это перечень. Ну, вот как бы если вы представите, вот такой инструмент у нас есть, который называется «24 горы», и по секторам, Представите вот направление вашего дома, то вот красная зона – это те сектора, которые являются опасными, неблагоприятными в месяц змеи, и мы их не тревожим, эти сектора. То есть просто более наглядно, скажем, написано то же самое, да, но просто визуально, мне кажется, это более наглядная картинка, и, соответственно, вот эти сектора мы не трогаем в доме, то есть там не проводим никакие ремонтные работы. Понятно, что убираться там надо, да, то есть это можно, уборка – это не ремонт. Вот, поэтому не путайте, пожалуйста. Мы только не ремонты не делаем там, в этих секторах. Ну, вот, надеюсь, тут тоже все понятно. Ну, и когда мы говорим с вами о методе летящих звезд по, с точки зрения прогнозирования энергии и использования энергии месяца для улучшения своей жизни, то мы с вами смотрим на две карты. Карта летящих звезд года и карта летящих звезд месяца. И, собственно, когда мы накладываем эти две карты друг на друга, мы получаем такую комбинацию энергии, потому что вот эти карты, они описывают как раз вид энергии. И у нас летящих звезд всего 9, как вы видите. Да? Карта года, она работает весь год. То есть мы летящие звезды, вот эти вот годовые, прилетели в наш дом на целый год. А к этим энергиям, вот этим, к этим летящим звездам прилетают другие звезды, месячные. И каждый месяц прилетают разные звезды. И вот, собственно, комбинация вот этих вот звезд, она дает э, нам вот как раз тип энергии. Да? То есть, например, э, карта выдавая годовая, вот эти летящие звезды года, они как бы хозяева, они дома сидят. И вот к ним вот приходят гости, вот эти звезды месяца. Ну и если гости ладят с хозяевами, то все хорошо. Если гости не дружелюбны хозяевам, то будет не очень хорошо. Да? То есть ситуация будет не очень хорошо. Поэтому на основании вот этой такой комбинации вот этих звезд годовых и месячных мы, собственно, и строим прогнозы, чего же нам ожидать. Потому что э, карта летящих звезд, вы здесь видите, она сориентирована в пространстве. То есть есть направления компасные здесь. Написано север, запад, восток. То есть эти буковки обозначают компасное направление. И так в китайской метафизике принято, что север всегда внизу восток слева, запад справа, ну, и юг наверху, да, то есть это такие четыре направления кардинальных, ну, и между ними есть еще угловые направления, например, юго-запад, северо-запад, северо-восток и юго-восток, то есть все восемь компасных направлений мы здесь используем, поэтому вот карты летящих звезд, ее можно наложить на план дома, сориентировав по направлениям, и мы понимаем, что если у нас, вот, например, комната западная, да, то есть то там у нас весь год будет благоприятная звезда шестерка жить мы сейчас с каждой звездой с вами познакомимся коротенько шестерка это хорошая белая звезда благоприятная вот. а если например у нас комната северо-западная то там мы видим звезду 5 которая приносит проблемы вот. То есть мы знаем характер каждой звезды, и, соответственно, мы используем какие-то комнаты, которые соответствуют благоприятным звездам. Мы больше их используем, да? потому что мы хотим благоприятную энергию получить. И то же самое с месячными летящими звездами. Но, как я уже сказала, комбинации, мы оцениваем комбинации летящих звезд, то есть комбинацию этих энергий, получаем некую э, такую вот результирующую, что ли, энергию, да? которую мы с вами будем либо усиливать, если она хороша для нас, либо мы будем ее корректировать, если она не хороша для нас. Надеюсь, что этот подход тоже понятен. Поставьте, пожалуйста, девяточки в чат, если этот подход понятен. То есть, что такое карта летящих звезд года и что такое карта летящих звезд месяца. Вкратце я постаралась вам это объяснить. Надеюсь, что понятно. Если непонятно, пишите вопросы. Я отвечу. Так, вроде всем все понятно, да? Отлично. Хорошо. Ну и когда мы смотрим на комбинирующие вот эти энергии, то мы видим, что у нас есть хорошие сектора в доме, они отмечены здесь зеленым цветом, и есть неблагоприятные сектора в доме, которые отмечены красным цветом. Да? Красный цвет у нас в России считается опасным. Вот, поэтому мы как бы вот красным цветом у нас обозначен северо-запад, потому что там в годовой карте мы видели пятерку. Да? То есть давайте посмотрим вот еще раз. Вот на северо-западе у нас... Пятерка. Вот я ее обвожу сейчас. И на севере все хорошо. Да, на севере все хорошо. Вот. И вот она пятерка у нас на северо-западе. Так. Так. Что-то у меня как-то плохо получается. Поэтому, наверное, буду без обвода ориентироваться. Вот. И соответственно, мы хотим, конечно, использовать благоприятные сектора. Да? Чем неблагоприятные. Вот. И о, Господи, опять, видите, сколько сегодня ошибок у меня почему-то, действительно, север, вот, северный сектор, вот он, а не восточный, вот он, север. простите, пожалуйста, опять, вот, и, соответственно, много хороших секторов. На востоке годовая 2, он может быть хорошим? Нет. На восток у нас, видите, восточный сектор, вот он находится, восточный сектор, он у нас не обозначен как хороший, у нас хорошими обозначены зеленым цветом сектора. Вот. Да, Светлана ретроградный Меркурий, правда. Спасибо за понимание. Вот, и, соответственно, вот зеленым цветом у нас есть сектора южный, северный хороший сектор, и северо-восточный в этом месяце у нас хороший сектор. Вот. и, соответственно, у нас э, как бы с двойкой, ну, так сяк, да, ну, как бы такой вот, ну, нейтральный сектор, будем считать. Ну, потому что все мы не, не можем как бы там вот обозначить как очень плохое, да, потому что двойка, она для кого-то хороша, для кого-то не очень хороша. Но вот пятерка чаще всего, она не хороша для всех. Поэтому, собственно, вот северо-запад – это неблагоприятный сектор, это просто однозначно, поэтому он здесь обозначен красным цветом. Следующий слайд, он посвящен, собственно, перечню вот этих звезд, как я уже сказала, их всего 9, и эти звезды имеют свою стихию, да, вот они здесь обозначены, то есть у нас есть звезда, которая относится к стихии воды, это звезда единица, звезда 9 относится к стихии огня, Три звезды земляных – это звезда двойка, пятерка и восьмерка. Какие-то из них хорошие, какие-то не очень хорошие, <связываем>. прямо скажем, да, даже совсем не хорошие. И две звезды деревянных – это тройка четверка, и две звезды металлических – это шестерка и семерка. Конечно, они имеют разные характеристики. И несмотря на то, что они относятся к одинаковой, может быть, стихии земли, например, да, или там к одинаковой стихии дерева, либо металла две звезды, по две звезды, то все равно они имеют разные характеристики, разные качества, и, собственно, вот именно по качествам этих звезд мы, собственно, можем сделать прогноз, что нас ожидает. В, э, вот на этом слайде все написаны характеристики каждой звезды. То есть, ну, коротенько, конечно, да, но это позволяет нам, собственно, увидеть как бы характер каждой звезды, да, то есть как она проявляется. Ну, например, звезда 1 – это звезда интеллекта, коммуникации, информации. Это очень позитивная звезда, это звезда благородных людей – и, конечно, эта звезда, на самом деле, во все времена она хороша. И особенно она хороша будет в ближайшее время. Да? То есть вот не просто месяц мая, а вообще уже такое длительное ближайшее время, например, ну, в 20 лет, в вот ближайшие 20 лет, эта звезда хороша, будет проявлять свои хорошие качества. Звезда двойка – это звезда болезни. Это также звезда активов. Поэтому, если вы риэлтор, то эта звезда будет помогать вам зарабатывать деньги. Если вы не риэлтор, не занимаетесь недвижимостью, или не занимаетесь инвестициями, вы не, не, не инвестор, то она может принести болезни. Поэтому звезда вот такая 50-50, скажем так, да? И э, звезда тройка. это звезда очень активная, она у нас относится к стихии дерева, вот как и четверка, да, но у них разный характер. Э, то есть... Тройка – это звезда такая конкуренции, такая звезда спортсменов, которые ориентированы на какие-то достижения, на то, чтобы обойти конкурентов, да, то есть занять, показать себя в таком ярком свете. Вот. И четверка – это, наоборот, более спокойная звезда. Она относится к романтике, к творчеству. Звезда, связанная с обучением, с науками. И, конечно же, это ну, такие более спокойные качества, да, то есть да, такие более добрые, что ли, качества этой звезды четверки. Звезда пять, это звезда император, и, конечно, это звезда, которая связана с очень высокими рисками, с очень высокой ответственностью, и, в общем-то, не всем она дается, да, то есть не всем она под силу, потому что многие люди хотят просто жить спокойной жизнью, ну, собственно, и все, да, тогда вот эта пятерка, она, конечно, чаще всего будет приносить неприятности в нашу жизнь. Звезда 6, это звезда, связанная с дисциплиной, с авторитетом, это звезда карьеры, звезда таких вот, ну, как связанная, раз она с дисциплиной, да то есть, это завершение проектов в том числе. То есть, человек очень ответственный, очень дисциплинированный, карьерист, даже может быть, она позволяет, в общем-то, сделать карьеру. Ну, то есть, таким образом, в общем-то, как-то карьера делается через авторитет, да, то есть вы себя показываете, вас оценивают, и, соответственно, тогда только вы получаете продвижение. А семерка это звезда, связана связанная с пожарами, с конфликтами, связанные с говорением, и эта звезда грабежа. То есть вы можете потерять деньги. И, в общем-то, даже как бы ссоры могут наступать даже не от того, что вы что-то не так сказали, да, а просто от того, что вас неправильно поняли. Поэтому здесь важно очень включать именно свою такую вот как бы самосознание, что ли, да, и ответственность в этом плане, если вы находитесь под влиянием этой звезды, семерки, то, конечно, нужно следить за тем, что вы говорите, да, то есть научиться как-то выражать свои мысли так, чтобы вас понимали правильно, да, либо просто проверяете, переспрашиваете, вы меня правильно поняли, как бы, вот как вы меня поняли, но чтобы не было вот на, на этом ровном месте конфликтов, не возникало, потому что эти конфликты могут привести даже к судебным разбирательствам, что, в общем-то, не очень позитивно, и как бы тоже вот здесь вот будет, будет ваше вот такая ваше действие будет приводить к судебным разбирательствам, и, соответственно, вы будете, как ответчик, терять деньги на этом, да, вот, поэтому это тоже, в общем-то, как ограбление будет работать. Звезда 8 связана с процветанием, со стабильностью, с прямым заработком, то есть вы выполнили работу, получили зарплату, то есть это такие прямые деньги. И, конечно, это всегда хорошо, и звезда – это позитивные во все времена, то есть звезда связанная именно с таким, с оценкой по достоинству вашего труда. Это восьмерка. А девятка – это звезда, связанная с успехом, развитием, с пиаром, то есть вы можете заработать деньги и можете получить какие-то радостные события, то есть за счет того, что вы, там ну, что-то вас узнали, например, или вы как-то продвинули какой-то продукт, или, в общем, что-то что такое, известность получили, в общем-то, вот это такие непрямые деньги, да, скажем так, потому что как премия, да, то есть вот вы понравились кому-то, может быть, вы и не собирались этому человеку нравиться, или там вы не прилагали для этого достаточно усилий, вот прямо специально, чтобы это делать, да, но вы понравились и вам, в общем-то, больше заплатили или там премию дали какую-то. То есть это вот такие деньги. Ну, это если, мы касаем, если это касаемо денег, а вообще это радостные события, достижения, успех, то есть вот девятка, она вот такая, да, это огненная звезда, и, в общем-то, вас видно, скажем так, в свете огня вас видно. Огонь все видят. Вот. Поэтому все звезды, они для чего-то хороши, их можно использовать для зарабатывания денег, их можно использовать в свою пользу, если у вас такие задачи стоят. Да? Даже негативные звезды, неблагоприятные звезды можно использовать, но просто надо их правильно использовать. Ну и мы сегодня с вами об этом поговорим, поскольку мы познакомились со всеми характеристиками этих звезд, вам нужно, в общем-то, просто, опять же, понимать, что у вас в приоритете, что у вас в задаче стоит. Извините, пожалуйста, я сейчас выключу телефон. Хорошо, минуточку. Прошу прощения. Ой, извините, пожалуйста, я вернулась. Итак, мы с вами говорили, что, конечно, у нас все звезды поселяются в нашем доме, да, но на самом деле мы не будем оценивать с вами весь дом, то есть, ну, все помещения нашего дома, которые у нас есть, да, потому что в нашем доме нам важны несколько всего таких вот мест, которые действительно, за которыми мы следим и какие звезды туда прилетели, потому что мы либо очень активно используем этот сектор, а либо мы, например, находимся долгое время, ну, то есть, опять же, активно используем и находимся долгое время под влиянием каких-то звезд. И, соответственно, если мы находимся под влиянием позитивных энергий, то, конечно, мы ожидаем хороших событий да, в, это в это время. А если мы ожидаем ну, какие-то неблагоприятные, мы используем звезды, значит, ожидаем неблагоприятных событий в нашей жизни в то время, когда эта звезда у нас находится. И поскольку мы с вами говорим о месячном прогнозе, тогда мы будем понимать, что, в общем-то, эти звезды у нас именно месяц там работают, да? то есть вот каким, если она поселилась, на месяц в это время, и у нас какие-то задачи есть, да, как под эту звезду. Значит, мы будем ее использовать активно, этот сектор, и, соответственно, мы можем получить этот результат. Запись, конечно, будет, Зульфира, поэтому не переживайте. Я думаю, что меня слышно. Давайте еще раз подтвердим. Поставьте, пожалуйста, десяточки. Слышно ли меня? Все ли нормально со звуком? Угу. Отлично. Спасибо большое. Вижу десяточки, значит, все хорошо со звуком. Итак, какие у нас места в нашем доме важны? Конечно, это входная дверь, да, то есть сектор входной двери. Потому что мы всегда пользуемся входной дверью, мы каждый день входим из Входим в дом, выходим из дома и по нескольку раз, если мы живем еще не один человек в доме, то каждый человек может, ну, то есть заходит в дом, да, и выходит из дома. И, соответственно, этот сектор э, всегда активный. То есть это очень важный сектор, потому что сектор входной двери – это сектор, который, э, ну, как род дома, да, то есть мы, энергия заходит в дом через входную дверь, соответственно, это род дома. И... Э, очень важный сектор, на самом деле, еще раз говорю, потому что мы его активно используем, мы его активно используем. Сектор кровати, то есть сектор спальни. Мы находимся примерно в 8 часов в состоянии сна, да, то есть в общем-то, это треть жизни, поэтому звезды, которые находятся в нашей спальне, которые находятся на нашей кровати, как мы это говорим, да? то есть на нашей кровати находятся, то, конечно, они для нас являются очень важными, потому что они очень активно влияют на нашу жизнь. Также сектор плиты, то есть место плиты тоже очень важно, потому что он, плита очень влияет на наше здоровье. И... Если вы еще и работаете дома, то мы также добавляем сюда сектор рабочий, рабочего стола, то есть где мы ставим рабочий стол. Даже если это будет просто кухня, и мы работаем, например, за, кухон, за кухонным столом, то мы будем считать, что это наш рабочий стол, и тоже будем оценивать место кухонного стола. То есть все остальное, в принципе, там библиотеки, кладовки, туалеты, это все для нас коридоры, для нас это не важно. То есть какие там энергии, они для нас не важны. Потому что мы, ну, в туалете мы не сидим часами, да, и не, не сидим 8 часов в туалете, не работаем, не спим, и, соответственно, это сектор, который мы неактивно используем, да? это важный сектор в доме, но мы его используем неактивно, поэтому нам не важно, какие звезды в нашем туалете находятся. Конечно, очень обидно, если они попадают туда, позитивные звезды в наш туалет, да, они заперты, как бы считается, но... То есть мы не можем их использовать, эти позитивные звезды. Но хорошо, когда в этом секторе, например, какие-то неблагоприятные звезды оказались. И, соответственно, получается, что вот только те в списке нам важные места, которые указаны сейчас на слайде. Больше никакие. Обратите на это внимание, пожалуйста. Лена, помогите, пожалуйста, кто у нас в техподдержке. Вот у нас Наталья никак не может справиться со звуком. Да, Лена, напишите, пожалуйста. В этой таблице все летящие звезды перечислены, какие сектора они занимают в 2023 году, то есть годовые звезды, их характеристики написаны. И, в общем-то, мы сейчас с вами посмотрим, какие у нас прилетели звезды в месяце, чтобы разобраться, насколько они для нас хороши или не очень хороши, что они нам могут принести. Итак, мы начинаем с северо-западного сектора. И я повторюсь, что у нас в северо-западном секторе пятерка годовая весь год, поэтому этот сектор весь год считается неблагоприятным. И если вы используете этот сектор активно, что такое? Если, ну, что значит использовать активно? Если у вас входная дверь находится в северо-западном секторе, либо спальня находится в северо-западном секторе, либо ваш глава семьи, самый старший человек, мужчина, да, ну, прям глава семьи мужчина, э Находится, там живет в этой комнате, у него кабинет расположен в этой северо-западной комнате, или его комната на северо-западе вашего дома находится. То есть это все не очень благоприятно для этих людей. Или, например, если кабинет находится на северо-западе, а ваш муж занимает, его кабинет находится на северо-западе, а он занимает какую-то должность высокую, он начальник для кого-то. Да? То есть, он именно работает на такой руководящей позиции. Это тоже может негативно сказаться на его карьере, на его доходах, вот эта ситуация. То есть ему нужно, конечно, куда-то тогда перейти в другую комнату. Потому что весь год на северо-западе негативная энергия. Этот сектор не считается благоприятным весь год. Это может привести к потере денег, к травмам, головной боли, к ссорам, даже к судебным каким-то процессам. Поэтому э, вот здесь нужно проявить такой вот, ну, как бы... Ну, понимание, что ли, да, нужно проявить, и вот если вы все-таки зависите от своего мужчины, то есть от своего мужа, и он добытчик в семье, то, конечно, для него нужно создать самые благоприятные условия, то есть перенести его кабинет в другое место, да, в какую-то другую комнату благоприятную по энергиям. И если у нас… Так, перескочила немножко… Если все-таки вы используете северо-западный сектор в доме, да, то есть, например, однокомнатная квартира, у вас, например, комната как раз находится на северо-западе, да, тогда вам вы не будете жить в коридоре, вы не будете жить в кухне, да, то есть вам тогда нужно просто найти место для кровати ну, или для дивана, если вы на нем спите, то есть и убрать его из северо-западного сектора в северо-западной комнате. Назову это так, да? Ну, это правильно, в принципе, то, что я сказала, это правильно. То есть нельзя использовать северо-западный сектор, северо-западной комнаты. То есть нужно убрать кровать оттуда. Если даже в этой, в этой ситуации, например, вы комнату снимаете в коммунальной квартире, да, и, э, или живете просто в коммунальной квартире, и, соответственно, эта комната оказалась на северо-западе. но ну, В этом году да, вот так случилось, потому что когда-то все равно каждые 9 лет прилетает туда какая-то негативная энергия. И, соответственно, тогда вам нужно, то есть вы, нет у вас вариантов да, передвинуть мебель куда-то, то есть маленькая площади, и вы не можете с, как бы свой, свой диван куда-то другое место сместить. Значит, тогда вы его просто от стены отодвигаете хотя бы на полметра. Вот, то есть вот таким образом можно поступить. То есть если у вас безвыходная ситуация, тогда отодвиньте кровать на полметра от стены. Также мы используем средство коррекции от пятерки, от этой неблагоприятной энергии, и мы делаем такое корректирующее средство, которое называется соль-вода монеты. Как оно делается? Вы берете литровую банку, насыпаете туда килограмм соли, заливаете все это водой, так что прям вся, вот вода, вся соль полностью закрылась этой водой ставите эту банку с солью на белую круглую тарелку и вокруг этой банки на круглую эту тарелку белую кладете 6 желтых монет и одну белую. То есть вот таким образом мы ставим вот такую конструкцию как раз в северо-западный угол северо-западной комнаты. Это средство называется «Соль-вода монеты». Это коррекция пятерки. Всем ли это понятно? Если понятно, пожалуйста, плюсики поставьте, пожалуйста. Если кухня на северо-западе, то на кухне не делаем активизации. В остальных местах дома можем. Людмила. Угу. Если дверь на северо-западе, то корректор обязательно. Да, вот на дверь тогда нужно повесить колокольчик. То есть, если у вас дверь, ну, прихожая на северо-западе, да, то вряд ли вы туда разместите, найдете место где-то вот для такой конструкции, тогда хотя бы на дверь повесьте колокольчик, потому что колокольчик, он будет разбивать вот эту вот большую проблему на несколько маленьких. Ну, то есть, колокольчиком мы тоже можем ну, несколько уменьшить, ну, то есть, масштаб бедствия, да, скажем так, от этой пятерки. Поэтому обязательно повесьте на входную дверь, если у вас она на северо-западе, либо, например, на северо-западе спальни у вас находится дверь, то тоже хорошо повесить на нее, на эту дверь, колокольчик. Если кровать находится между западом и северо-западом, Светлана, это отдельный случай, надо тогда разбираться с вами уже на курсе. Приходите, у нас скоро будет курс летом по летящим звездам. Вот там вы с этим вопросом разберетесь, как вам рассчитывать правильно. Все ли здесь понятно? То есть мы не делаем активации в северо-западной комнате. Мы эти энергии там корректируем вот теми способами, о которых я вам рассказала. Если понятно, плюсики, пожалуйста, поставьте. Так, плюсики вижу. Ага, хорошо. Всем все понятно. Отлично. Следующий сектор, о котором мы с вами поговорим, очень хороший сектор, вообще вот просто очень хороший сектор, это север. Если на дверь повесила колокольчик, но он не звонит при открывании двери, Татьяна, повесьте такой, чтобы звонил, потому что колокольчик должен звенить, звенеть. Иначе это не колокольчик, иначе это просто пустышка. Колокольчик должен звенеть при открывании двери. Ну и вот, как я уже сказала, северный сектор он рядом находится с северо-западным сектором, очень хороший сектор в мае, да, то есть месяц змеи, очень хороший сектор, подходит практически для любых целей и для дохода он хороший, для продвижения по карьере и для обучения и будет новые знания, можете свои проявлять новые знания и благородных людей привлекать и то есть и какие-то идеи у вас будут приходить в голову. Он хорош для улучшения отношений, даже для зачатия. То есть вот используйте этот сектор. Если у вас есть проблемы в отношениях, вы можете использовать этот сектор. И также вот если проблемы с зачатием, тоже можете использовать этот сектор. Также для привлечения любви можете использовать этот сектор. То есть очень-очень благоприятный сектор для многих-многих целей. Просто комбинация превосходная. И, конечно, если у нас этот сектор благоприятный, тогда мы можем с вами делать активизации как длительные на весь месяц, например, поставить туда фонтанчик, и э, короткие на 2 часа, да, то есть согласно нашим расчетам благоприятных активизаций. Э, что касается длительных активизаций, вот фонтанчик на месяц, как я уже сказала, нужно это делать только тогда, если вы точно знаете, что у вас там хорошие натальные звезды, хорошая комбинация натальных звезд в этом секторе северном да если вы не знаете какая у вас комбинация не уверены например в звездах да там или не уверены в комбинациях тогда не делайте активацию на весь месяц то есть не ставьте фонтанчик на весь месяц а делайте активизации такие вот по два, по два часа то есть у нас же есть активизации на в северном секторе на двух часовки вот делайте такие короткие активизации на два часа и будет вам счастье что называется Конечно, проводите больше в этом секторе времени, потому что кроме активации, самый лучший вариант, когда вы находитесь в этом секторе, то есть если у вас в вашем доме, в квартире находится в северном секторе ваша входная дверь, это просто супер. Если не, дверь там не находятся, там может быть у вас коридор, кухня, не знаю, туалет или что-то еще, проводите там больше времени в этом секторе, потому что решайте все задачи ваши из этого сектора. Что касается романтики, значит, там, когда вы на сайте знакомств или вы переписываетесь со своим потенциальным женихом, или там проблемы в отношениях там, с семьей или с подругами, в общем-то, делайте это из северного сектора проводите больше времени, как я уже сказала, если вы, например, какие-то идеи у вас, нужны вам идеи новые какие-то, да, то есть сидите, отдыхайте в северном секторе дома, поставьте там кресло, возьмите ноутбук, записывайте все, что вам в голову приходит, и, соответственно, вот эти идеи, вам новые на вас новые посетят идеи, которые могут привести вам, вас к желаемому результату. Опять же, если вы изучаете какой-то курс, если вы преподаете какой-то курс и вы его оформляете, то делайте это в северном секторе. То есть прекрасный сектор для вообще любых практических начинаний. Если у вас в отношениях с мужем, например, что-то уже как-то подзатухло, да. да, скажем так, тогда тоже просто в северном секторе устройте спальню в северном секторе на этот месяц и проводите с ним больше времени для того, чтобы разжечь вот этот вот огонь чувств заново, да. Поэтому прекрасный сектор, вот, прекрасный сектор. То есть проводите максимальное количество времени в этом секторе. У нас еще один сектор будет хороший, но, в общем-то, можно и тот, и другой. Например, если у вас северный сектор отсутствует, то будете использовать южный. Вот. Но если северный есть, то это прекрасный сектор для того, чтобы вот, решать ваши задачи. Практически для всего подходит этот сектор, как я уже сказала. Надеюсь, это понятно. Понятно. Как активизаторы использовать? Понятно. Если понятно, плюсики, пожалуйста, поставьте. Ольга, ну вот вам повезло. У вас активный этот сектор. Ага, понятно. Плюсики поставьте, если это понятно. Отлично. Следующий, север, следующий сектор у нас – Северо-Восток для рассмотрения. То есть у нас годовая семерка. Комната делится на север, северо запад. Так, возможно, север делится пополам стеной, часть в комнате, часть в кухне. Может быть, да, делится, может так, но здесь нужно с вами подробно поработать, то есть вам нужно прийти на курс по летящим звездам для того, чтобы вы могли разобраться в этом вопросе, потому что есть здесь нюансы. Всегда хотела спросить, дверь на севере можно открыто держать, чтобы энергия заходила? Ирина, она и так заходит, потому что вы же не будете стены ломать, тогда у вас дома не будет, если вы стены сломаете. Поэтому она и так заходит, не переживайте. Вы же как-то дышите, правда? Вы же как-то энергию получаете все равно, даже если вы в доме с закрытыми стенами и даже без окон. И без дверей. Все равно дом получит энергию. Поэтому это не, не в этом дело, держать открытый или держать закрытый. В северном секторе плита это нормально, Татьяна пишет. Ну, это бывает такое, да, это может быть не идеальный вариант, но, в общем-то, все зависит, опять же, от летящих звезд, насколько там они хорошие. Надо, еще раз говорю, эта тема, вот она очень большая, да, то есть вот по летящим звездам в рамках открытой встречи, вот до про прогноз я вам рассказываю, да, месячный, в рамках открытой встречи вы все эти нюансы не можете оценить. Поэтому, да, да, да, правильно, Ирина. Поэтому приходите на курс летящих звезд, и вы разберетесь в этом вопросе очень, ну, как очень серьезно разберетесь, и будете это понимать, как это работает, и как у вас в доме это работает, самое главное. Вот. Итак, следующий сектор – северо-восточный. Там у нас годовая семерка в этом северо-восточном секторе, то есть это комната северо-восточная имеется в виду. Соответственно, восьмерка у нас прилетает месячная. И, конечно, восьмерка, мы говорили с вами, это очень хорошая звезда для зарабатывания денег, поэтому если вы будете использовать северо-восточный сектор, в общем-то, занимайтесь работой, да, то есть вам можно будет подработку какую-то взять можно ну то есть и получить за это деньги дополнительные доходы да можно обучением заниматься опять же можно карьеру как-то построить да попросить прибавочку к зарплате вполне возможно поэтому этот курс в общем вернее этот сектор он связан напрямую с работой да то есть с работой с карьерой это не с бизнесом а именно с работой с карьерой и соответственно если вы собираетесь вот продвигаться как-то на работе или может быть хотите просто именно получить работу даже, да, может быть, вы сейчас не работаете, но хотите получить работу, используйте северо-восточный сектор. В нем хорошо спать, в нем хорошо работать, решать финансовые вопросы, опять же, просите повышение зарплаты, но при этом, конечно, семерочка вот эта, да, то есть это звезда, как я уже говорила, грабежа, да, и она связана с говорением. Поэтому если вы что-то как-то не вовремя скажете, да, то есть попросите ту же, ту же прибавочку или как-то не так, вот, тогда, значит, не получите ее и, может быть, даже наоборот, лишитесь работы. Поэтому внимательно смотрите за тем, что вы говорите. Конечно, нельзя использовать какие-то сплетни, особенно о своих коллегах или о начальниках. И, конечно, то есть вот... Ну, как бы, будьте с этим внимательны, потому что семерка, она корректируется только вот, своей, как бы, осознанностью такой, да, то есть дисциплиной своей личной. Поэтому тогда эта семерка не будет работать против вас. И здесь, если вы используете северо-восточный сектор, тоже уделите внимание детям, особенно подросткам. Если у вас подростки, например, это комната детская, вот, где живет подросток, это северо-восток, то будьте внимательны к их чаяниям, потому что они могут... Там, сказать, все, я уже взрослый, буду жить отдельно там со своей девушкой, да, в общем, наломать дров и, короче говоря, в общем-то, вместо того, чтобы закончить школу хорошо в мае это конец учебного года например да то есть для людей которые заканчивают 11 класс и поступать куда-то высшее учебное заведение он скажет нет нет нет я пойду на завод вот я хочу жениться буду работать и буду вот держать семью то есть здесь конечно нужно держать руку на пульсе поэтому как бы может как бы закончиться все ранним браком что неблагоприятно конечно для мамы, папы и для семьи, да, ну и в общем ранние браки, они как-то не очень хорошо заканчиваются обычно, поэтому держите руки на пульсе, вот, ну, если вы взрослый человек, у вас кровать на северо-востоке, да, тогда вы просто будете больше заниматься работой, вот. а если там подросток живет, то вот обращите, обратите на это внимание. Ольге отвечаю, когда начнется курсы цена, цена не знаю, курс будет летом, по-моему, в июле, если я не ошибаюсь, уже скоро, то есть готовьтесь, курс будет очень хороший. Вот, поэтому рекомендую пойти на него. Вот. А, так вот, что хочу сказать. Поскольку это такая энергия, как я уже сказала, она хороша для работы, да но она не очень хороша. А, вот на июль, да. А, соответственно, она не очень хороша вот для таких целей, как я уже сказала, да, для подростков. Тогда нужно иметь в виду, что можно скорректировать вот эту, вот, вот эту семерку сосудом с соленой водой. Тогда вы просто на северо-восток. Обычную воду, там, не знаю, литр воды или там 2 литра воды, 3 литровую банку, просто насыпайте туда пару ложек соли столовых и, в общем-то, она должна быть просто подсоленая, да? то есть попробуйте, она должна быть соленой, там не надо, чтобы соль, вот как мы делали, соль, вода, монеты, она будет просто соленая вода, просто это будет не соль с водой, а просто соленая вода, вот такой вот сосуд с соленой водой поставите для коррекции семерки. Вот. ну и опять же, чтобы не наговорить чего-то лишнего, да? то есть вот этот сосуд с соленой водой, он, ну, семерку сложно скорректировать, поэтому вы все-таки держите рот за зубами, да? как бы вот язык за зубами. Вот, такая рекомендация. То есть направьте всю энергию на карьеру, на работу. Следующая энергия – это энергия на востоке. Сосуд можно керамический? Можно, конечно, да, можно. Следующая энергия – это на востоке энергия тройки. Эта звезда ну, по характеристике, по своему характеру очень активная. И, соответственно, она может принести болезни, именно болезни печени, желудка. Может принести ссоры, скандалы, но ну, потому что она хочет быть первой, да, то есть она хочет обойти конкурентов, там растолкать локтями кого-то, то есть выделиться вперед, вот. и, конечно, это окружение может не нравиться и могут возникнуть на этой почве какие-то ссоры и скандалы даже которые могут привести, опять же, к судебным разбирательствам. Поэтому вот нужно, как бы, эти энергии будут провоцировать вас все время вот на такие скандалы, на, на то, чтобы как-то выяснить отношения, да, в том числе. Поэтому будьте аккуратны, особенно в семье и на работе, да, сейчас. То есть нужно быть аккуратным. И также этот э, сектор не считается благоприятным весь год, потому что у нас там годовая двойка, который живет весь год, и вот эта двойка, она чаще всего приносит болезни, потому что, если вы еще раз говорю, не, не являетесь инвестором или не работаете риэлтором, то оно, вот эта звезда будет вам приносить болезни. То есть, если у вас там спальня, если у вас в восточном секторе спальня, если у вас в восточном секторе ваша входная дверь, то, в общем-то, можно ну, как бы так вот... Начинать болеть, да. Поэтому мы весь год, люди, которые на востоке живут в восточной комнате, да, у вас там спальня, у вас там кухня, входная дверь, соответственно, вы следите весь год за вашим состоянием здоровья. Принимаете витамины, делаете зарядку, больше гуляете, в общем, как-то ублажаете эту двойку. Ну, и, конечно, ваш, вот именно в мае, да, то есть именно в месяц змеи, конечно, ваш Принцип такой жизни должен быть, как вот у Карлсона, да, соблюдайте правила Карлсона, спокойствие, только спокойствие, наберитесь терпения, прямо вот если вас будет подрывать вот так вот, да, подмывать, вот вас выяснить отношения с кем-то лучше, сдержитесь, выпейте волевьяночки, чайку, там, просчитайте до 10, соответственно, лучше, как бы вот, Сдерживать вот эти эмоции, да, то есть сдерживать, потому что энергии потом уйдут, а проблема-то останется. Вот, поэтому при возникновении приступа раздражения какого-то, тогда смените место сна или работы. Если вы используете вот эту вот звезду тройка, да, как я уже говорила, то есть если, если у вас там спальня, если у вас, например, входная дверь, вот вас будет вот так вот подмывать, да, вот эта вот энергия, она будет вас провоцировать на такие вот резкие движения, можно сказать. Поэтому лучше тогда не спать уже, перейдите спать в другую комнату, даже, может быть, на месяц перейдите спать в гостиную там на диван, ну, в общем, или куда-то если вы вот будете замечать, что у вас вот раздражение просто одолевает, да, скажем так. Ну и, конечно, как я уже сказала, следите за самочувствием. При, при, при первых признаках там каких-то колик в печени, значит, нужно обратиться к, обратиться к доктору, потому что это вот звезда двойка, она также будет работать. Ну и тренируйте активное слушание, как я уже сказала, чтобы не провоцировать, то есть скандалы, да, то есть которые могут быть там с близкими людьми и на работе, в общем, ненужные совершенно, энергии уйдут, да, останется, Поэтому вот тренируйте активное слушание. То есть даже если вам что-то не нравится, просто поддакивайте, просто соглашайтесь и не, не обостряйте конфликтную ситуацию. Это вот такая рекомендация. И средства коррекции для тыквы Улун. То есть от болезни, да, если вы замечаете, что ухудшилось самочувствие какое-то, ну, у вас там ухудшилось ну, как бы самочувствие, да, почувствовали, что в животе что-то не то, там внутренние органы перестали хорошо работать, значит, нужно поставить средство коррекции на востоке тыквовулу, это мы ее поставим уже до конца года, то есть не убирайте ее с восточного сектора, и если вот такие раздражения возникают у вас, значит нужно просто поставить еще такие красные предметы какие-то в восточный сектор, то есть ли можно сжечь свечи просто там периодически, ну там раз в три дня например, да, или там раз в два дня можно сжечь свечи вот. это для коррекции надеюсь тоже понятно, все ли здесь понятно с восточным сектором, если все понятно то плюсики поставьте если стол на работе стоит на востоке, что Друзья мои, я прошу прощения, у меня отключился интернет, я перешла на другую линию. Надеюсь, что меня уже слышно. Поставьте, пожалуйста, десяточки в чат, если меня слышно. Ага, вот вижу, Марина поставила десяточку. Все, десяточки есть. Все, сейчас должно все работать. Просто, извините, отключилась одна линия, я перешла на другую. Да, спасибо. Спокойствие, только спокойствие. Точно, спасибо. Но предметы красного цвета, конечно, они будут немножко, я же сказала, что не надо много там да, предметов красного цвета, а просто слегка. слегка. Вот, Людмила, я уже вам ответила, да, то есть, вот давайте сначала еще раз, мы ставим тыкву-гулу как корректор от двойки, но если у вас, вот, у вас все-таки такое эмоциональное состояние у вас не очень стабильное, да, неровное, тогда нужно просто поставить еще какие-то средства от тройки. И мы тогда либо жжем свечку, там, ну, может быть, час в день, да, ну, там раз в три дня, то есть немножко, либо каким-то тройку, вот какими-то красными предметами. Не надо, конечно, там все вот увешивать красным цветом, да, и там и покрывала, и коберы, и занавески менять на красный цвет. Нет, конечно, немного. Вот, то есть какие-то предметы красного цвета можно внести для того, чтобы вы, вы просто как немножко успокоили вот этот цвет, потому что нам много нельзя. Да? Вот. и соответственно вот нужно тут как бы знать меру да? нужно знать меру вот поэтому соответственно по чуть-чуть вносим коррективы вот этой красного цвета либо свечи по чуть-чуть огня стихии огня по чуть-чуть хорошо да двигаемся дальше. На тыкве нужно крышку снять. Ну, вот смотрите, я вам рекомендую использовать, да, если вы используете натуральную, то, конечно, ее нужно срезать, вот эту крышечку, и закрыть, срезать и закрыть. Вот, то есть такая закрытая. Если вы просто покупаете вот такую в нашем магазине, например, тыкву-улу, то ее ничего не надо с ней делать, прямо ставите и все. Вот, просто, просто ставите. Угу. Татьяна, мы, мы говорили про северный сектор, вы можете поставить туда вот эту вашу кошку Манекко в северный сектор. Вот можете активизировать северный сектор. Угу. Так. Следующий сектор, о котором мы с вами будем говорить. Надеюсь, все понятно, да, до востока мы дошли, все понятно. Юго-восточный сектор. Юго-восточный сектор не очень благоприятный, здесь нужно следить за своими бюджетными расходами, то есть за статьей расходов, и может быть вот такая потеря денег из-за ваших увлечений и из-за риска. Не берите на себя лишние риски. Также эта звезда может спровоцировать аварии на транспорте. Болезни печени, желчного пузыря, в общем-то, сектор такой вот, с одной стороны он нейтральный, с другой стороны он непозитивный, да, скажем так вот, непозитивный. И, конечно, благоприятно, опять же, вносить коррективы, да, то есть вот здесь в данном случае на юго-востоке можете спокойно жечь свечи. Ну, хотя бы там час-полтора в день, например, да, и также вот через день, через два, вот прямо можно спокойно жечь свечи. Почему это может привести к потере денег? Потому что мы можем, скажем, даже на хобби много денег потратить, да? то есть вот перебрать, скажем так, вот эту, вот эту статью, и, соответственно, бюджет пострадает. Это не очень хорошо, вот. то есть не... Не потакайте своим прихотям, своими какими то слабостям, вот опять же даже увлечением, удовольствием, то есть не потакайте. И, соответственно, нужно соблюдать правила и закон для того, чтобы вы, ну, вот тройка здесь у нас живет, да, то есть чтобы у нас не было, опять же, каких-то ссор, причин вот к ссорам и причин к, к такому интересу государства к нам. И все штрафы оплачивайте вовремя, все обязательные платежи оплачивайте вовремя. И, соответственно, точно потеря будет в выпускной школе, вот. соответственно, как-то вот следите за вот этой статьей расходов. Конечно, не играйте в азартные игры, не берите на себя лишние риски. Если вам кто-то говорит, что давай сейчас быстро деньги заработаем, вот какой там шанс вообще появился, вот, то есть, как бы не надо вот на это подписываться. Не надо на это подписываться. Также нельзя сидеть на сквозняке, потому что у нас вот эта четверка на юго-востоке, она может, собственно, вам ну, какие-то болезни ветра при, принести, да, то есть может, может, могут уши заболеть, могут быть пуронкулы какие-то, то есть все, что связано со сквозняками, все, что связано с простудами, это вот может быть провокация такой, да, эта четверка может спровоцировать эти заболевания. Ну, и также не нужно относиться к новым знакомствам серьезно, потому что я говорила, что романтик, звезда романтики четверка, да, у нас четыре – это любовная такая звезда, звезда романтическая, и, соответственно, мы, как бы, иногда она хороша с определенными звездами, когда мы можем встретить вот свою любовь и для создания семьи прям серьезные отношения начать, вот. Но в данном случае, в мае, в этом месяце, это наоборот, то есть не принимайте вот какие-то знакомства новые, может быть, не с стройте на них планов, потому что они могут быстро закончиться и могут быть такие скоротечные. А, ну, в общем, вот все, да. А возвра... Кровать возвращать к стене можно на юго-востоке? Ольга, ну, верните на юго-востоке, да. Если вы ее отодвигали, то да, можно вернуть. Угу. Вот, соответственно, вот такие у нас энергии на юго-востоке, я надеюсь, что все понятно, да, то есть как средство коррекции используем энергию огня, то есть зажигаем свечу. Великого Ян солнца можно активировать, на двух часовке можно. Угу. Южный сектор. Еще один замечательный сектор у нас южный, то есть, если у вас северный сектор отсутствует в доме, тогда используйте южный сектор, тоже там прекрасная комбинация звезд годовой с месячной, и подходит тоже практически для любых целей, это инвестиции, карьера, увеличение дохода, новую работу можно получить, опять же, новую информацию, обучаться, отношения строить, в общем, все-все-все прекрасно, и романтические отношения, деловые отношения, партнерские можно строить, то есть это прекрасная комбинация. Вот. У меня на юге Ванна, Татьяна, ну, вы, вот мне вот не повезло, значит, используйте северный сектор, у нас северный сектор тоже прекрасный. Вот. И, соответственно, конечно, мы, опять же, максимальное количество времени там проводим, проходим обучение там, заводим новое знакомство, проводим переговоры, продвигаемся по карьерной лестнице, если у вас такая задача есть, укрепляем отношения, и также можно проводить здесь и длительные активации, и можно проводить здесь и короткие активации, то есть максимальное количество активаций делаем в этом секторе, потому что для длительных активаций мы можем использовать мобиль, но опять же мы используем его, и кошку манеки в том числе, можем на юге использовать, то есть, но Учитываем, что на длительный вот этот вот, на, на целый месяц мы ставим активаторы только при условии, если у нас там хорошие, хорошие натальные звезды. То есть, если в этом вопросе вы не разбираетесь, то не ставьте на длительный срок, на весь месяц активатор. Ставьте только на двух часовки. Вот. У меня на юге окно. Постоянно открываем, закрываем. Ольга пишет. Хорошо. У меня кухня на юге и юго-западе. Ну, я еще раз говорю, приходите разбираться с этими вопросами, если у вас там два сектора попадают, значит, нужно разбираться с этим вопросом на курсе уже по летящим звездам. Все ли понятно про юг? Ну, в принципе, тут особенно понимать нечего, да, прекрасный сектор, как я уже говорила, ставьте туда просто кресло, если у вас там не стоит кровать, спите в этом секторе. И делайте все дела для вас важные, делайте именно в этом секторе, просто даже в этом же кресле, в который, вы, в который вы поставили, учитесь там, и отношения налаживайте, и все, в этом секторе, и работу какую-то, и планированием занимаетесь и работу ищите, и все в этом секторе. В общем, максимальное количество времени проводите в этом секторе. Следующий сектор – это Юго-Запад. Юго-запад у нас такой не очень красивый в этом месяце, в мае. Почему? Потому что у нас туда прилетела звезда болезни и, в общем-то, испортила нам этот хороший сектор. Да? Можно на юге включать фонтан, никаких проблем нет. В общем, двойка испортила этот, эту нашу годовую единичку. Да, то есть поэтому здесь могут быть отношения ухудшены, потому что контроль вот этой вот единички есть. Да? И все эти энергии у нас работают с 6 мая. С 6 мая. Поэтому могут быть проблемы в отношениях, если вы используете, например, юго-западную комнату активно, или, либо у вас там входная дверь, либо у вас там спальня, да, например, могут быть проблемы с почками, с репродуктивной системой, с ушами, обратите внимание на работу этих органов, и если у вас... Какие-то проблемы вы заметите, значит, нужно просто перейти из этой комнаты, то есть не спать там в этой комнате, а, соответственно, уйти в другую комнату. Если есть беременность, тоже беременные, пожалуйста, не спите в этой комнате юго-западной в этом месяце, в мае. Ну и также эта звезда приносит такое торможение, как бы такой линцу нам, да, то есть мы нам неохота чего-то делать, а приходится, вот, и э, вот такая лень появляется, да, то есть поэтому, э, что здесь нужно делать? Конечно, э, нужно избегать ссор, да? потому что, опять же, если ухудшение отношений, мы знаем об этом потенциале, это не обязательно реализуется, просто если мы э, как бы осознанность включаем и зная об этих энергиях, мы просто не, опять же, не предъявляем лишние претензии, да, к своей второй половинке либо к своим домочадцам. Ну или к сослуживцам, да, опять же, к коллегам. Поэтому избегайте всякие ссоры, следите, опять же, за состоянием здоровья, вот тех органов, о которых я сказала выше, перенесите спальню в другую комнату, если вы там беременны, да, или, например, если у вас какие-то серьезные заболевания ЖКТ, вот поэтому лучше тогда в этой комнате не спать. Опять же, если у вас вот в, там проблемы со слухом могут быть, да, тогда тоже не спите в этой комнате. Ну и опять же, для того, чтобы вы все успевали делать, нужно понимать, что такая линца будет, да, и, конечно, она тоже нужна, потому что не все же все время там пропахать и пахать, да, и там не все быстро делать, иногда надо отдыхать. Поэтому вот эти энергии могут, могут спровоцировать. Но при этом, если у вас есть какие-то обязательства, то есть вам нужно закончить проект, у вас есть отчетность какая-то с конкретными сроками, тогда нужно либо э, вот увеличить время себе, дать больше, то есть раньше начать, да, чтобы успеть закончить к срокам, либо просто вам нужно э, себя контролировать, да, то есть вот прям делайте какие-то э, реперные такие вот, э, ну, как бы разб, разбейте проектные этапы, и каждый этап у вас с какими-то сроками должен быть обязательно, чтобы вы эти сроки контролировали и понимали, что вам нужно это сделать к этому сроку. Тогда только вы успеете, иначе вы просто завалите проекты и, собственно, не получите хороший результат, вот, а получите проблемы. Ну и в качестве корректора от двойки мы опять же двойку корректируем. Что мы тогда используем? Тыкву-гулу, да, металлическую тыкву-гулу, которая будет нам ослаблять вот эту энергию двойки, и, соответственно, нас будет немножко так, как бы не торможение наше, вот это вот не будет так проявляться, да, то есть такой вот, такая лень не будет для нас уже проблемой. Татьяна, эти сектора используют полашу или по горам? Полошу. Полошу. Подскажите, у меня на юго-западе, на юго юго-западе углу стоит рабочий стол, мне его переставить? Да, лучше переставить, лучше переставить. Вот. если некуда не уйти с юго-запада, что сделать? Я же говорю, тогда надо ставить там корректор тыкву-вулу, либо в этой комнате просто найти хороший сектор. Перейдите в этой комнате в южный сектор, в этой же юго-западной комнате в южный сектор, либо в северный сектор. Ну, что-то можно сделать. Ну, в данном случае лучше металл работает, потому что этот металл, он будет корректировать и двойку, и будет усиливать единицу. Поэтому здесь лучше металлическую использовать тыкву-вулу. Вот. Надеюсь, это понятно, да, если все понятно, плюсики, пожалуйста, тоже поставьте. То есть мы здесь как бы вот эти, металлической вот этой иголу мы сразу двух зайцев убиваем. Вот, хорошо. Ну и остался у нас последний сектор, это западный сектор. Западный сектор у нас тоже не очень... Нет, вот именно металлическую тыкву гулу, Вероника. Здесь этот, сектор, этот корректор уместен. Итак, западный сектор это у нас звезда семерка здесь поселилась. У нас там уже шестерка есть, и пришла к ней такая конкурирующая фирма, можно сказать, да. Потому что у нас семерка также металлическая звезда, но она, то есть она является конкурентом, да, скажем так, шестерки. Поэтому могут быть ссоры. Конкуренция – это всегда ссоры, это всегда выяснение каких-то отношений, даже и, может быть, на уровне, не на уровне физики, да, например, конкуренты, когда там коллеги соревнуются, кто больше выиграет продаж, там, например, кто больше сделает, кто больше выиграет конкурс, лучше выиграет или быстрее что-то сделает. В общем, какие-то соревнования, да, это всегда конкуренция, это всегда, в общем-то, спор. Поэтому это может вызвать споры, ссоры, проблемы с, контроль, с контролирующими органами в том числе, потому что шестерка – это контролирующие органы, это высокие должностные лица правительство даже, да, поэтому здесь нужно быть аккуратными, то есть с документами нужно быть аккуратными, конечно переговоры, опять же, рот, рот на замок, не говорите лишнего, только по делу, ни в какие дебаты не вступайте, не критикуйте ни правительство, ни какие-то еще там ситуации, которые мы нам всем известны, иначе вы получите проблемы, и Будете доказывать, что, может быть, вы не это имели в виду, но у вас никто не будет как бы, там, выяснять это, да, то есть вот, вас поймут, как захотят понять. Поэтому род на замок. И, соответственно, в документах проверяйте документы, чтобы все было прописано правильно, потому что возник, может возникнуть много ошибок. И в документах могут быть очень настолько серьезные ошибки, которые вы просто пропустите, которые также потом вы замучитесь восстанавливать, да, то есть в справедливости находить. Поэтому очень аккуратно будьте в этом плане. Также семерка может принести травмы, порезы какими-то предметами металлическими. И хозяйки, которые, например, у кого есть западная кухня, да, и вы работаете на кухне на западной, соответственно, тоже очень аккуратны будете Даже с ножами, с вилками, в общем-то, на ровном месте также да, может быть какая-то быть травма серьезная даже. Также аккуратно с собаками, со змеями, вот с какими-то животными, у которых есть зубы, которые могут вас укусить, потому что это тоже может связано быть с укусами. Ну и что еще надо сказать? Ну я уже в общем-то сказала, что семерка, она как бы корректируется только нашим осознанностью нашей, нашим сознанием, и мы можем, в общем-то, предотвратить ее действие вот такое, да, то есть негативное, тем, что мы контролируем свое поведение, да, то есть те разговоры, которые, собственно, мы ведем с нашими коллегами, с нашими друзьями, с нашими родственниками, ну и вообще где-нибудь, да, то есть я уже сказала, то есть 6-7 – это комбинация не очень хороша, потому что любое сказанное слово может быть обернуться против вас. Да? Поэтому э, помните, что язык мой, враг мой. Соблюдайте правила дорожного движения и, конечно, законодательство в любой стране. Э, вовремя оплачивайте обязательные платежи, проверяйте документы. Ну, в общем-то, я вам все это рассказала. И, конечно же, когда вы куда-то уезжаете или куда-то покидаете дом на несколько дней, то, конечно, не рассказывайте опять же об этом, не присылайте вам фотографии из, там, ну, сейчас э, ВКонтакте или где-то еще, да, то есть не афишируйте, что вы отсутствуете дома, чтобы не провоцировать э, все-таки воровство, да, потому что семерка – это звезда воров. И, конечно же, не уезжайте, не проверив сигнализацию, держите вещи под контролем, то есть неусыпным контролем можно сказать, держите вещи, вещи при себе и проверяйте сигнализацию, и в общем-то еще раз, да, чтобы у вас все это четко работало, и э, также проверьте проводку, чтобы никаких там пожароопасных ситуаций тоже не возникало. Вот, поэтому такая комбинация, она, конечно, очень серьезно заставляет задуматься, и особенно, вот как я уже сказала, с точки зрения каких-то властных структур, да, то есть эта комбинация, пожалуйста, имейте в виду, что могут быть серьезные последствия, вот, но если вы не будете лишнего болтать, да, как я говорю, что тут язык мой, враг мой, иначе все обойдется и все будет хорошо, то есть комбинация потенциала несет, но это не значит, что она проявится, если вы опять же будете правильно себя вести. На Западе мобиль остановить, да, можно остановить на этот месяц, можно остановить. Корректор у нас корректор это емкость соленой водой, мы семерку с вами уже корректировали в другом секторе, да, и мы семерку корректи корректируем именно емкость соленой водой, то есть просто берете сколько-то воды наливаете в банку или там в какую-то вазу и просто соли насыпаете для того, чтобы она просто была соленая вода, да, то есть соль не будет видно, как вот в том средстве коррекции от пятерки, как соль, вода монеты, а здесь просто нужна соленая вода, вот собственно и все. Вот я вам рассказала про энергии месяца змеи, что мы используем, да, и что я хочу вам в заключение сказать, что мы концентрируемся не на тех секторах, которые надо корректировать, а на те сектора, которые нужно использовать. Какие сектора надо использовать? Напишите, пожалуйста. Анна, здесь монеты не нужны. Какие сектора мы должны с вами использовать? Север и юг, совершенно верно. Север и юг. У нас есть очень хорошие сектора. Север и юг. А еще какой сектор? Север и юг предпочтительно. А еще какой сектор мы можем использовать? северо восток. Совершенно верно. То есть у нас в этом месяце очень много секторов хороших, благоприятных, которые мы можем использовать. Да, Поэтому не концентрируйте внимание на тех секторах, которые нужно корректировать, а используйте просто те сектора, которые у нас прямо в этом месяце фантастически хороши. Вот, фантастически хороши. Ирина, если есть такая возможность, то да. Можете не положение кровати менять, а себя перемещать в какие-то другие сектора. Вот и все. Вы можете спать на одном и том же месте, но все равно сектора благоприятно используйте. Вы можете там работать, вы можете там учиться, вы можете просто там телевизор смотреть в этих секторах, находиться. Хотя бы три часа в день находиться в хороших секторах уже будет очень хорошо, очень здорово. Вот, поэтому я вам рекомендую вот таким образом подходить к использованию летящих звезд. То есть забудьте про то, что плохо, Используйте то, что хорошо. Тем более, что в этом месяце, говорю еще раз, север-юг фантастически хороши. Угу. Светлана, вы можете стрелу времени просто даже при любых обстоятельств, обстоятельствах использовать. Поэтому не переживайте, как бы можно использовать. Угу. Ну что, друзья, все ли понятно вам э, по звездам? И мне осталось вам выдать только э, бонус, только бонус, активацию для улучшения вашей жизненной ситуации. 5 мая, спасибо Ирина, 5 мая в час лошади, а час лошади у нас с 11 до 13 часов. На юго-западе будут замечательные энергии. Спасибо вам всем, что всем, всем все понятно, я очень рада. У нас будут замечательные энергии для улучшения здоровья. Не так часто они у нас бывают. Если кому-то нужно улучшить здоровье, пожалуйста, используйте вот эти энергии. Также это, эти энергии хороши для исполнения желаний, для разработки стратегий, для планирования. Как бы активизируем, активизируем мы вот этот сектор, эти энергии, и используем для себя, мы идем гулять в направлении юго-запада. То есть вы выходите из дома или там с работы, или где вы находитесь в это время до начала двух двухчасовки вот этой лошади, то есть до 11 часов. То есть вы берете за точку отсчета то место, где вы находитесь. И, соответственно, вы идете в направлении юго-запада по компасу, Минут 20-30 ну, достаточно далеко уйдете, потому что скорость у вас должна быть такая, не нога за ногу, а прям вот идете хорошим шагом таким, да, то есть примерно километр 3-то вы пройдете за это время. Соответственно, ну может быть 2,5, да, то есть вот так средним шагом если идти, вот, то есть вы далеко достаточно уйдете. И там вы останавливаетесь, то есть вы дошли до точки финишной, куда вы хотите прийти, то есть а эта финишная точка, она должна быть на юго-западе от точки старта. То есть от вашего дома, либо от вашего офиса, либо от вашей работы, или, в общем, где вы находились. И, соответственно, вы там останавливаетесь и стоите просто. И стоите просто, да, то есть вот как бы впитываете эту энергию, которую вы получили во время движения. Вот. Когда вы идете, вы думаете в хорошем ключе, естественно, позитивном ключе, о своем желании. То есть, что вы хотите получить. Потому что для исполнения желания этой энергии также хороша. Ну, если вы думаете про здоровье, да, тоже об улучшении здоровья, вы тоже думаете, как вы здор, здоров, ну, здоровы и счастливы, да. То есть, лучше быть здоровым и счастливым, чем бедным и больным. Вот, поэтому здесь вы во время движения думаете в, позитив, в позитивном ключе об вашем желании. А там просто останавливаетесь уже, в общем-то, и как бы впитываете вот эту энергию. Все, постояли 10-15 минут и уходите. Уже уходите по своим делам, кто куда. Не надо возвращаться назад, просто уже кто куда разбегается. Да? То есть по своим делам, кому на работу, кому домой, кому куда. Если э, вы на работе находитесь, вы можете просто повернуться спиной вот к этому сектору, к юго-западному сектору спиной. Вот Татьяна пишет, к сожалению, рабочее время не получится, значит, просто поверните спиной, вам потребуется всего пара-тройка минут, ну, пять минут, может быть, да, десять минут максимум. И загадайте желание. То есть нужно просто, вот не просто так вот, он прибежал, все, загадал желание, да, как-то вам нужно успокоиться, вдохнуть, подышать, как бы спокойное состояние прийти и ваше желание запустить во Вселенную. То есть это делается спиной к юго-западу. В это время, вот во время, в эту двухчасовку, то есть с 11 до 13 часов. Можно ехать, можно не идти, можно ехать, да, Людмила, совершенно верно, но все равно ехать надо не, не 2 километра, да, а 20-30 минут, то есть вы уедете еще дальше. Вот. После остановки стоять лицом к направлению, можете лицом, можете спиной, неважно, здесь это неважно. Все ли понятно, как делать активизацию? Про желание только думайте, конечно, потому что если вы стоите где-то на улице, посреди улицы, например, да, тогда, наверное, вряд ли вы будете что-то что писать вам захочется где-то. Ну и возможности не у всех есть, да? Татьяна, вы планируете вести курс «Мистический цемент"? Да, мы запланировали его на август. будет, да, Он будет немножко другого формата, я его расширила опять же, да, и у нас будет такой большой курс уже «Мистический цемень» будет большой. Вот. Желание только себе, да, желательно только себе. Ольга пишет, на работе. Про работу я вам уже все рассказала, да, как нужно сделать. Нужно повернуться спиной к юго-западу -запад, и загадать желание. Угу. Вот. Как формулировать желание, это тоже одна большая такая тема, вот, ну, как бы вы можете не только про себя, да, желание, чтобы вовлекались другие люди в это дело, но надо, как бы, думать больше о себе. Вот. Стратегии Цимень, когда планируете, также будет у нас летом. В июле, по-моему, у нас идут стратегии ЦМИ. Сейчас вот идет оракула, стратегии будут после Оракула. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Так что э, используйте очень сильную активизация, На самом деле вот будет 5 мая. И самое главное, что она для таких целей очень редких. Улучшение здоровья, исполнение желаний. Если вы можете еще что-то подключить, да, потому что многие студенты у нас, которые здесь присутствуют, они уже много знают по и, соответственно, вы можете подключать также и божества, еще что-то, и усиливать эффект. Вот. Со звуком все в порядке? Я вижу, что звук есть. Поставьте, пожалуйста, десяточки, если со звуком все в порядке, либо плюсики, что со звуком все в порядке, да? Звук есть, ага, хорошо. Но ну, в принципе, я уже закончила, да, мы сегодня с вами немножко побыстрее это сделали, прогноз, ну, есть обстоятельства для этого. И я думаю, что Светлана понравилась написала, спасибо. Ну, в общем-то, много хороших секторов у нас, не так, не так часто это бывает, такая ситуация, когда мы можем использовать вот прям полдома наших практически для того, чтобы улучшить жизненную ситуацию и решить какие-то наши задачи. Но в этом месяце нам с вами повезло, да? поэтому вам хорошего... Хорошего месяца огненной змеи, ну и вообще <coughs> на весь месяц и на весь год вам хорошего фэн-шуй. Спасибо вам, что вы были нашими слушателями сегодня. Уже известны даты начала обучения на два года в сентябре. Анна, не знаю, вот по расписанию не знаю, честно говоря, как у нас оно сверстано, но... Курсы какие-то, вот я могу сказать, какими курсами я буду заниматься, какие курсы вести, вот какие мы на ближайшее время запланировали, я вам озвучила. У нас будет курс по стратегиям в июле и курс по божествам в августе. И дальше мы опять начинаем заново для новичков курс по цимаиндунзя. Нельзя со змеей в году или в дне 5 мая? Да, да, просто он не подойдет. Как бы, ну, эффекта вы не получите. Да, вы просто не получите. Кто родился в год змеи, в дне нет, а вот в год змеи просто эффекта не будет. Вот и все. Угу. Все, друзья, тогда на сегодня это все. Я желаю вам успеха и встретимся. Ага, я записывался на фундаментальный фэн-шуй плюс Бадзы. Анна пишет, записывалась, да? Угу. Ну, это другой курс. Угу. Так, Татьяна, скажите, подскажите, пожалуйста, в котором часу планируется занятие воскресенья? воскресенье? также в 10 утра. По воскресенье в 10 утра. У нас был перенос в предыдущее занятие да, вечером, а сейчас так будет же по расписанию в 10 утра. Угу. Вот. Все, друзья. Всем пока-пока. Я была рада вас видеть сегодня. Всех очень приятно с вами общаться. И, конечно, приходите на наши другие курсы, на открытые мастер-классы, на наши курсы, где вы сможете обучиться. Так, друзья, у нас, смотрите, Ирина пишет, «Вы не могли бы озвучивать неблагоприятные направления на июнь? Встречу с вами, запланировала, не хочу лететь через Владивосток». Ирина, скажи, смотрите, у нас есть так называемый талмуд, да, где там вот все мы на весь год расписываем и вам его выдаем в самом начале, даже в декабре, да, то есть до 1 января мы вам выдаем этот талмуд, вот он у нас очень бюджетные деньги, стоит как бы небольшие, да, и особенно когда у нас предпродажи идут, еще летом мы начинаем его продавать, да, то есть предлагать вам. И уже не первый год, и в таком формате мы работаем. То есть он стоит прям вот маленьких денег, и, соответственно, там за весь год вы можете планировать ваши действия уже наперед на весь год и смотреть, куда ехать, куда не ехать. Там все это расписано, где ремонт делать, где не делать. Это все там есть. Поэтому мы как бы не можем повторять одно и то же, да. То есть те люди, которые приобрели у нас вот этот вот документ, который мы готовим всей школой, вот. Мы не можем наперед рассказывать, опять же, все, все заново и дублировать вот этот вот наш Талмуд, э, как мы его зовем. Вот. Поэтому вы можете воспользоваться этой информацией или приобрести его. Опять же, я думаю, что сейчас уже льготная какая-то будет стоимость на него совершенно, потому что полгода уже почти прошло, да. И вы можете написать письмо Леониду Пироговой с просьбой его заказать и по, по сходной цене, там, по минимальной цене, я думаю, что вы сможете его приобрести. Вот, вот таким вариантом. Угу. А, либо напишите просто письмо с запросом Лени, Лени Пироговой. Тогда я вам там отвечу, в личку. Хорошо? Можно так поступить. Ну, просто в Калмуде, я почему я о нем говорю, там очень много информации, как я уже сказала, не просто вот по полетам, да, про по путешествия, а и там и про ремонты, и про переезды, и там масса всего-всего. Активизации там масса, то есть это очень полезная Книга, вот, которой многие наши студенты пользуются годами. Каждый год ее приобретают и каждый год э, пишут нам благодарственные письма. Вот. Ну что ж, друзья, я думаю, что это вопросы все. Уже на все вопросы ответила. Еще раз вам всего хорошего, и я отключаюсь. Я это в годовом прогнозе не нашла по благоприятным направления Ремонт есть и путешествий нет, Вероника пишет. А, По-моему... Ну, в общем, Вероника, я тогда проверю, да, мы ну, если нет в этом, мы включим это все, но... Это, наверное, наверное как-то, опять же, все дублироваться не может, да, мы же должны какую-то информацию вам давать и новую, чтобы вы приходили к нам сюда, и вот это мы бесплатно вам рассказываем в, доступном, в доступной форме, поэтому приходите к нам, и здесь тоже будете новости какие-то узнавать на наших открытых мастер-классах. Ну, еще раз говорю, кого-то, если интересует вот как Ирину, да, тогда просто напишите письмо-запрос Лене Пироговой, я вам отвечу. Хорошо? Да, просто вам отвечу. Угу. Вот. 5 мая лунное затмение, активация не повредит. Наталья, лунное затмение, оно в определенное время проходит, да? Оно не весь день. Поэтому можно делать активацию и, собственно... Ну, еще раз говорю, у нас подход такой. Боитесь – не делайте. Это у всех должен быть такой подход. Если я сомневаюсь, если я боюсь – не делайте, потому что сомнения убьют вашу практику, как я говорю. И, соответственно, тут лучше не сделать. Оно не последняя, вот эта активизация, то есть и не одна она, их много, миллион, поэтому лучше, значит, сделайте другую, когда вы не будете в ней сомневаться. Вот и все. Угу. Все, друзья, всем пока-пока. И приходите к нам на следующий наш прогноз по летящим звездам на июнь. Всем до свидания.